Там все факультеты, там все общежития. А студенты и преподаватели сейчас там? Нет, там же сейчас каникулы, занятия еще не скоро. Преподаватели там, а студенты дома. Восток. Восток Дальний. Дальний Восток Дальневосточный Дальневосточный университет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 Тут, здесь, там. Вот альбом. Тут фотографии. Вот порт. Здесь корабли. Недалеко. Железная дорога. Там вокзал. Вон платформа. Там пассажиры. Недалеко центральная площадь. Там большой памятник. Вот коробка, тут игрушки. Вот коробка, что тут? Игрушки. Вон полка, там книги. Вон полка, что там? Книги. Вон гараж, там машина. Вон гараж. Что там? Машина. Вот шкаф. Здесь одежда. Вот шкаф. Что здесь? Одежда. Вот коробка. А тут игрушки. Вон полка, а там книги, вон гараж, а там машина, вот шкаф, а здесь одежда.